so good <laughs> there is a method to my The greatest is no. this is actually fantastic. はい cool. So it could be Elemental Knight, could be... whatever it's called. That's not the start of a lightning storm, right? That's the Ooh, start of an unstable oh, evolution. Right? That's yeah. nasty. He probably wins off the back of that. Yeah. We need to draw a from here on okay. Yeah. What?! What? He's good, he's okay with the... AHHHH! No! No! No! no, you no, no Uh, no, no, no, no. Oh no! <laughs> oh, oh, oh! so bad at this. Whoa. He doesn't know. He doesn't know how close he was to insta winning. На полном серьезе я знаешь, что хочу сделать? Я хочу э, взять и вытащить какую-нибудь силку отсюда. Например, дождь целительный или типа того. Да, мне кажется, это отличная идея. Здравствуйте. Три тысячи IQ. <laughs> Ну а можно рарки хотя бы маговские, ну там, там секрет какой нибудь, чувак 4-3, а? Ну пожалуйста. Да вы шутите. Мы, напомним, выясняем, хорошо ли сейчас живется новичкам в Харстоуне, друзья. Ну ответ, думаю, очевиден. Заебись, сейчас живется новичкам. Очень хорошо. Очень Ой, маговская карта вообще, и контурская, охуенно, классно. Ну, раскрывали. Все, контрольная ребята, ребят, нас собирается. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха! ха за ха Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! ха Ооо, ничего теперь собирать Когда я открыл Антона, я знал, что я буду собирать А теперь я не знаю Играю в Харфон уже час, пацаны У меня 5 легендарок Ha ha ha ha ha.